Привет, друзья. С вами Амир Исламов. Сегодня хочу рассказать про организацию работы в FIGMI, как у меня все устроено, про папки и про значки. Поехали. Потому что Раньше у меня все выглядело вот таким вот образом. Это был полный хаос, и иконки, и какие-то проекты, непонятно что да как, какие-то дизайн-системы, все в одной куче. Я думаю, у многих сейчас похожая ситуация. Как сейчас выглядят мои проекты? Во-первых, я все упаковал в папке, сейчас про это расскажу что да как. Во-вторых, я создал каждому проекту текущему значок. Чтобы все выглядело не только эстетично, но и более понятно, у меня есть два типа значков. Это значок «Фотография», либо значок «Маленькая картинка плюс поясняющий текст». Так я точно не запутаюсь, и, конечно же, эта система должна быть понятна именно для вас. Для меня сейчас все понятно, возможно, вы смотрите... Ну и к чему эта картинка? Ну, я-то понимаю, я уделил этому времени несколько дней, а то и недель. Я точно помню, какая картинка для какого проекта у меня нужна. Я сразу ее узнаю. Текущие проекты, над которыми я сейчас работаю, либо еще не доделал, я обычно закрепляю. Делается следующим способом. Нажимаете правой клавиши и закрепить проект. Они уходят у меня наверх. Чтобы создать значок, раньше вам нужно было проделать не очень удобные действия. Вам нужно было создать новую страницу вот здесь, наверху. Далее вам нужно было закрасить ее всем одним цветом, для того, чтобы вот тут у вас не было белой обводки некрасивой. Сейчас фигма все гораздо упростила. Вам не обязательно сейчас создавать новую страницу, делается это очень просто. Как видите, здесь у меня только одна страница, а обложка находится вот тут, cover. Чтобы ее создать, вы нажимаете, во-первых, делать фотографию, либо вот картинку плюс текст, упаковывать ее во фрейм, и нажимаете на него правой клавишей, плюс вот эта вот кнопка. Сейчас еще раз. Set as... <laughs> Я даже боюсь произносить, чтобы не вызвать сатану с моим английским произношением. Set as... <laughs> Короче, сам thumbnail, вот что-то такое, миниатюра, в общем, по-русски. И все. Находиться у вас может где угодно. И после этого... Значок обновится в течение там нескольких секунд-минут Далее у вас появляется значок, очень удобно и все организовано Далее, по поводу папок Вообще, это не папки, конечно же, это команды Подразумевается в что вы создаете отдельную команду И внутри работает несколько специалистов Но так как я работаю один, у меня все организовано в виде папок Есть категории отдельные большие К примеру, вот здесь категория блок и уроки Здесь находятся все файлы, которые мне понадобятся для ведения записи уроков Либо какие-то челленджи, наработки я тоже храню вот здесь Далее, папка полезная Здесь у меня хранятся какие-то иконки, не так уж и много Это отдельные сеты, хотя в каждом сете может быть там по 300 и 1000 даже иконок Вообще иконки я храню в отдельном менеджере Iconja. Могу позже про него рассказать и вообще какие существуют менеджеры как видите, некоторые иконки я вывел в превьюшке специально, чтобы я понимал, что да как. Здесь, как правило, новые паки, которые я сохранил недавно. Я не планирую сделать очень много паков, потому что у меня хватает этого менеджера. А вот эти у меня в виде значка, потому что я точно помню, что здесь находится. И плюс отдельные иконки для соцсетей. Кстати, частенько я делюсь различными файлами, включая эти в группе ВКонтакте и в Телеграме. Ссылки будут в описании. Далее, здесь же находятся... Какие-то дизайн-системы Я их сохраняю, как правило, либо отдельно скачиваю где-то, либо из комьюнити сейчас можно брать Что-то мне пригодится, что-то я удалю, чем-то я поделюсь также в блоге, либо в телеграме Далее Макапы Макапом я пользуюсь Они простые, минималистичные Для фигмы самое то И отдельные проекты Текущие Здесь не все проекты, часть проектов у меня в другом аккаунте, я планирую перенести их тоже сюда Здесь более новые И соцсети Здесь находится, к примеру, контент-план постов. Я посты оформляю фигми для блога. Вот они находятся, все в одном файле. Фигми для этого гораздо удобнее, если не нужно создавать ничего такого сложного, какие-то обтравки постоянные, то она удобнее, чем Photoshop. Гораздо. И плюс она совсем не тормозит. Если бы в фотошопе я накидал столько артбордов, у меня бы комп просто сошел с ума. Здесь же находятся различные страницы под категорией, к примеру, карточек товаров. Это отдельная рубрика в моем блоге ВКонтакте какие-то бонусы чем я буду делиться также в соцсетях как создаются эти группы делается очень легко нажимаете на создать новую команду сдаете имя пусть будет дизайн здесь email мне не нужны потому что я буду работать один пропускаем выбираем стартовый тариф и все здесь вы добавляете те самые папки подразумеваемые под проекты будет так, все, вот видите, у меня есть категория, есть папки, всего можно создать на бесплатном тарифе, три вот этих вот папки, три команды, а вот этих вот категорий может быть хоть сколько, по-моему, и все, далее создаете файл, их может быть сколько угодно, готово, В общем, советую также организовать вам пространство, если это было видео полезно, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, потому что, да, смотрю, многие смотрят на канал без подписки, это очень важно для выхода новых уроков. Все, до следующего видео, пока!